В настоящее время всем сторонам, вне зависимости от результатов голосования, необходимо оставаться в правовом поле, не допускать, беспорядков, и не поддаваться на провокации. Кровавый Майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву, — сказал Слуцкий журналистом в воскресенье. Он считает, что белорусы сами в состоянии определиться, кто их президент, нельзя позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране. «Мы надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском», — добавил глава комитета. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%, следует из данных ExitPol, которые огласили в эфире «Беларусь-24».